Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» присоединяйтесь к Кеннету и Глории Копланд в молитвенном домике в Арканзасе. Когда они начнут тему этой недели, раскройте план Божий и узнайте его совершенную волю для вас. Узнайте, как те слова, которые вы говорите, определяют ваш путь в жизни. Здравствуйте, мы Кеннет и Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Аллилуйя! И добро пожаловать в наш молитвенный домик в Арканзасе. Слава Богу! Та птичка уже проснулась. Я раз или два уже слышала нашу птичку Слова Божьего. Она проснется. Она будет здесь, слава Богу. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, то уже двадцатый раз, когда мы приезжаем сюда записывать да. передачи, слава Богу. Время быстро летит, когда весело его проводишь. Да, Практически каждый раз прилетала птичка Слова Божьего. В первые пару лет, когда мы записывали здесь передачи, эта птичка так шумела, она так громко чирикала что люди писали нам, «Вам нужно выключить этот звуковой эффект чирикующей птицы, он слишком громкий». Мне понадобился бы дробовик, чтобы выключить его, потому что эта птичка сидела где-то прямо тут наверху и чирикала от всей души. Ей нравится здесь быть, хвала Господу. Да? Отец, мы благодарим Тебя за это. Да. Мы благодарим Тебя за Дух Божий и за тот мир, который на нем пребывает. Мы воздаем Тебе хвалу и честь сегодня за эту передачу. Мы открываем свое сердце, мы открываем свой разум, чтобы принимать откровение с небес. Спасибо, Иисус. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы принимаем это. Глория, давай откроем наши Библии на Евангелие от Матфея. Здесь есть что-то, сказано Иисусом, что действительно должно быть вживлено, запечатлено в сердце и разуме каждого верующего. Нужно, чтобы это отложилось в сознании, потому что религиозные представления и придуманные людьми идеи прямо противоположны тому, что сказал Иисус. И когда вы делаете то, что думают и говорят все остальные, когда мы прочитаем да. то, что Он сказал, вы сможете понять, что является причиной многих проблем в жизни христиан. И, конечно же, в жизни всех остальных. И буквально через минуту-две Иисус прольет на все это свет. Вы можете прочитать это за 30 секунд. Но это проливает свет и отвечает на вопросы, которые являются настолько распространенными, особенно когда что-то идет не так. И на нашем с вами веку все всегда шло не так. Оно всегда шло не так со времен грехопадения в Эдемском саду. Это не наша вина, не так ли? Отчасти и наша. Если это происходит с нами, это наша вина. Но мы сейчас живем в последние времена. И что раньше имело место время от времени, теперь это становится регулярным. Возьмите те трудные времена, которые раньше бывали время от времени. Теперь такое происходит каждый день. Теперь это что-то постоянное, происходящее каждый день. Это просто беспорядок. Итак, послушайте, что Иисус сказал в 12 главе Евангелия от Матфея, в 33 стихе. Если у вас сейчас нет под рукой Библии, после этой передачи возьмите ее и прочитайте это для себя. То, как мы развернули эти вещи на 180 градусов в нашей семье. Я по-прежнему использую форму этого сегодня. Но когда мы только учились всем этим вещам, мы писали их на небольших карточках и развешивали их повсюду. Я научился этому у одной женщины. Мы проповедовали во Флориде. Я зашел к ней на кухню, и на всех шкафчиках висели небольшие карточки. На холодильнике. И самое смешное было то, что вы открываете дверцу холодильника, и там еще одна карточка. И когда вы открывали дверцу шкафчика, там было что-то еще. Каждый раз, когда она подходила к шкафчику, она вслух Слава цитировала Богу. то местописание. И вам потребуется не так долго это делать, чтобы это оказалось да. на передовой вашего мышления. Именно это и должно с этим произойти. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. «Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Невозможно получить плод одного вида, а дерево другого вида. Невозможно продолжать сеять те же самые семена, говорить те же самые слова и делать те же самые вещи, и в итоге получить другие результаты. Да. Как называется внутренность дерева? Сердцевины. Да. Я просто подумала об этом. Здорово, не да, так гури, ли? здорово. Господь сказал мне это, аллилуйя. Аминь. Например, это глобальная картина, но это все сведется и на личный уровень. История показала, что человеческие правительства без Бога прибегали к таким методам и экспериментам, в результате которых погибли более сотни миллионов человек. Такое было в 20 веке. Самое кровавое столетие в истории человечества. И это не считая всех тех, кто умер от голода. Поэтому все это является примером провала, а не успеха. В истории такого рода правление заканчивалось крахом. Тем не менее, есть люди, которые по-прежнему думают, что это можно заставить работать. Когда людям навязывают такой образ жизни, многие из них любили Бога, но им это было навязано. Навязано это. Да. И из-за того, что их заставили жить такой жизнью, если бы это работало, оно бы работало и тогда. И это просто пример. Да, верно. Я здесь не для того, чтобы говорить сегодня о политике, но это отвечает на многие вопросы о том, что вокруг нас происходит. И посмотрите на 34 стих. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить добрые, будучи злые? Ибо от избытка сердца говорят уста». Если в вашем сердце у вас одно, то из ваших уст да. не будет выходить что-то другое. Совершенно верно. Как ты недавно сказала, добрый человек из доброго сокровища своего сердца, доброго сокровища или доброго, хорошего вклада, невозможно достать оттуда что-то, что не было туда вложено. Знаешь, я никогда раньше об этом не думала. Но грушевое дерево, на котором растут груши, Внутри, в сердцевине этого дерева, в есть груша. этого дерева. Которая выходит наружу и проявляется... А откуда взяла сердцевина этого дерева? В семя. Все и это семени. было в семени, да. Все это было в семени. В семечке. Вы можете сосчитать количество семечек груши, или яблоки, но вы не можете сосчитать количество яблок в этой семечке. Да. И семя имеет в себе свой суд, свою собственную оценку. Да свое собственное завершение. Вы его, пожинаете его плоды, и это происходит. Каждый раз это происходит yeah. одинаково. И люди запутываются в суде Божьем, когда он говорит, ну, знаете, они уже достаточно долго это делали, и я остановлю это. Нет, он уже сказал, если вы будете продолжать это делать, оно остановит вас, потому что возмездие за грех смерть. И вы продолжаете, продолжаете это сеять, и это обернется разрушением. Каждое семя имеет истина. в себе свое собственное разрушение, свой собственный суд, свое собственное благословение. Преуспевание, да. Не всякий суд плох. Бог судил Иисуса и признал его хорошим. И когда мы соединились с Иисусом, мы были признаны да, таким же, понимаете? Богу. И позвольте мне перейти Хорошо. к этому, поскольку ключ к этому прямо здесь. Добрый человек из доброго сокровища своего сердца выносит доброе. Вы видите, откуда все исходит? Да. Хорошо. Злой человек. Кто является злым человеком в глазах Слова Божьего? Ну, это какой-нибудь убийца. Нет. Библия говорит, что злое сердце — это сердце неверия. Да. Что такое неверие? Это не отсутствие веры. Вы не можете вообще ничему не верить. Вы чему-то чему верите? верите? Да. Проявлять неверие в глазах Библии значит верить чему-то другому, а не Библии. Если человек ездит на Форде, и у него есть руководство по эксплуатации «Шевроле», и он читает руководство по эксплуатации «Шевроле», но у него что-то работает не так. В чем здесь проблема? Так или иначе, это неверие, поскольку он пытается смешать одно со вторым. Ему либо нужно найти руководство по эксплуатации «Форда», либо купить себе «Шевроле». Одно должно совпадать с другим. Если вы верите чему-то другому, а не Библии, это неверие. Итак, послушайте, что сказал Иисус. «Говорю же вам». Что за всякое праздное слово, какое скажут люди, это бездействующие слова, это слова смущения, и основанные на Вавилонской системе представления о словах, такие как посмотрите на эту большую собаку, да. а там Чихуахуа. Да, мне кажется, это смешно, но это не смешно на самом деле. Это смущает и путает. Дадут они ответ в день суда. Итак, «Ибо от слов своих, своих слов, от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Итак, я хотел, чтобы вы это увидели. Нет такого понятия, как «слово, которое не берется в расчет». И не все слова должны быть серьезными. Но не нужно использовать непристойные слова, чтобы пошутить. Потому что вы должны дать за них ответ на суде. Вы не шутите, прохаживаясь по кому-то другому. Это уже не юмор. И все это является отдельной темой. Но я хочу, чтобы вы поняли здесь следующее. Нет такого понятия, как слово, которое не берется в расчет. Да. Поэтому да. вам придется отвечать за каждое слово, которое выходит из ваших уст. Благодарение да. Богу за кровь Иисуса Аллилуйя. и не урожай. Аминь. Теперь давайте обратимся к книге Деяний. Это сильное местописание. Книга Деяний, 27 глава. Давайте начнем с 9 стиха. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Отметьте это, это 10 стих. «Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика и там перезимовать. Им не нравились гостиничные номера в том маленьком городе, поэтому давайте отсюда уедем, мы отправляемся туда. Мы уже бывали в том городе. Да. Понимаете, они не слушали. Они не слушали человека Божьего. Они слушали свои кошельки и свои обстоятельства. Да. Естественное мышление. И они знали, что не стоило этого делать. Дело в том, что они знали, что не стоило уплывать оттуда в такое время года. Они знали, что не стоило этого делать. Они были профессиональными моряками. Они знали, что не стоило этого делать. Начальник корабля на них поднадавил, и только лишь потому, что в один день подул небольшой легкий ветерок, они подумали, что воспользуются этим. И этот человек Божий сказал, «Ребята, вам лучше этого не делать». Я верю, что знаю, о чем я здесь говорю. Я чувствую, что будут проблемы, если мы отсюда отплывем. Итак, подул южный ветер. И они, подумавши что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Они в те дни тоже давали имена ураганам. Глория по-прежнему существует три вида ветров. Бриз, шторм и буря. Бриз, шторм и буря. Если посмотреть в словаре значение слова «ураган», то это любой бушующий ветер, или сильный ветер. Это ветер на уровне бури. И сегодня мы можем измерять его в километрах в час и так далее, но это по-прежнему является его основой сегодня. Это будет Этому либо бриз, или это будет шторм, или это будет буря, или ветер ураганной силы. Если посмотреть, что означает ветер ураганной силы, то там написано «буря», так что это по-прежнему то же самое. То есть в Арканзасе у нас бриз, а в Техасе — ветер. Шторм. Да, сильный ветер. Итак, на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Они попали в ураган. Глория, подумай о том, как действует ураган. Он движется по кругу. Мы можем видеть их на радаре. И вы видите, посередине центр этого циклона. И все вращается вокруг этого центра. Но он не стоит на одном месте, вращаясь, вращаясь и вращаясь. Он движется по кругу, но он перемещается. То есть вся эта масса вращается вокруг этого центра. И вся эта масса движется над океаном. Со скоростью 40, в некоторых случаях 50-65 км в час. Он движется над океаном. Этот маленький корабль. Они попали в этот ураган. Их носило по кругу вокруг этого центра. И в то же самое время их несло по морю. Они не имели ни малейшего понятия, что там происходило. Их радар не работал. Он не работал. И послушайте это. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Все выглядело достаточно Многие плохо. дни. И вы приходите к 27 стиху. В 14-ю ночь. Две недели. Это ужасно. Их так носило. Я просто кладу то, что мы будем изучать на этой неделе. На это основание. Вот эти обстоятельства и эту ситуацию здесь. И апостол Павел сказал... Всякая надежда пропала. Пропала всякая надежда, в том числе и его. У него тоже не было никакой надежды. Поскольку именно он это и пишет. И он сказал, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Это была темная ночь. И как долго не ели, то Павел став посреди них, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Что если бы на этом он и остановился? Я не знаю, почему они меня не послушали. Мы все погибнем, потому что эти глупцы. Я не виноват в том, что мы попали в эту бурю. И нас носит по кругу, кружит и кружит и кружит, и вот мы погибнем, о, мы все умрем, о, бог, мы все умрем, о, мы все умрем, о, мы все, о, мы все умрем, мы все умрем. Если мы не утонем, то умрем от тошноты. Мы понимаем это. Какая бы от этого была польза? Никакой. Было бы только еще Никакой. хуже. Вот слово от Господа, которое пришло ко мне. И которое действительно мне здесь кое-что прояснило. Апостол Павел мог возложить вину за свою ситуацию на всех остальных. О да. Запросто. Да, потому ли. что он не хотел никуда плыть. Он им говорил. Но он заключенный. Он не мог отказаться плыть. Он должен был плыть. Ему некуда было деться. Бог, что мне делать, они втянули меня в это. Я говорил им, никуда отсюда не отплывать, и теперь мы утонем. Мы умрем. Нет, он этого не сказал. Какая бы была ему от этого польза? Абсолютно никакой. Он бы погиб. Он бы там так и умер, посреди того моря. Но посмотрите, что здесь произошло. Понимаете, он вышел и сказал им это. Он сказал: надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Но он на этом не остановился. Он сказал: теперь же убеждая вас ободриться. Что? Ободриться? Ты смеешься? Ободриться? Вы можете понять этого проповедника посреди всего этого? Меня тошнит, а он говорит ободриться. Что? Какая-то бессмыслица. Но слова имеют силу над самыми большими бурями, известными человеку. Первое слово в 24 стихе. «И сказал». Да. «Сказал». И посмотрите, что там произошло. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Именно на это мы и будем смотреть. У Бога есть план. Тот ангел мог бы сказать много разных вещей, таких как... Имей веру, Павел, Бог спасет тебя. И так далее. Но он сразу перешел к сути дела и сказал, это не Божий план, чтобы ты утонул и остался здесь, в море. Божий план для тебя предстать пред Римом. И он уже это знал. Он знал, что должен был предстать пред Римом. Именно поэтому он здесь и оказался. Они были готовы отпустить его. Но он сказал, «Нет, я требую суда у кесаря». И они поговорили между собой и сказали, «Что он за глупец? Мы подумывали о том, чтобы отпустить его, но он требует суда в Риме. И теперь мы должны заковать его в цепи и отправить в Рим. Павел знал план Божий. И именно с этого мы завтра и начнем. Когда тот ангел напомнил апостолу Павлу Божий план, этот план в нем стал больше той бури. Слава Богу, план в нем. Мне это нравится. Как только он увидел этот план, что это за буря? Нет, нет, мне нужно быть в Риме. Здорово. Я не собираюсь здесь сдаваться. Это хорошо. Нет, ребята, с вами все будет в порядке, если вы будете меня слушать, потому что я направляюсь в Рим, и вы можете отправиться туда вместе со мной. У нас все получится. Слава Богу. У нас все получится. Вернулась надежда, когда они сосредоточились на плане Божьем. Слава Богу. На том корабле был только один человек, который знал план Божий. Все остальные основывали свои планы на ветре, деньгах и гостиничных номерах. Вера Павла основывалась на плане Божьем. Он знал, в чем состоял этот план. И один человек с планом Божьим намного сильнее всех остальных тех людей, всей той бури, и они приплыли прямо на пробуждение исцеления. И это намного сильнее всех обстоятельств, которые могут возникнуть. Как насчет змеи, которая укусила Павла за этот человек был сильнее. Не забывайте, он думает об этом плане. Никакая змея не остановит меня, я должен попасть да. в Рим. Он знал этот план. Что если бы он не знал этого он плана? Он умер. Во-первых, они никогда бы не добрались до берега, потому что они все собирались прыгнуть за борт. Это, это замечательно. было замечательно, не так ли? Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Это моя прекрасная жена Глория Копланд, которая родилась в трех километрах отсюда. Хвала Господу, на юго-западе Арканзаса. Когда мы с Глорией поженились, ее дедушка привез нас сюда и дал нам четыре акра земли. Прямо там, где стоит сейчас главный дом. Да. Конечно, этого бревенчатого дома здесь не было, как и не было другого бревенчатого дома. Не было и пруда. Первоначально здесь все занимали персиковые деревья. И в те дни ее дедушка занимался персиковым бизнесом. И в этом округе многие выращивали персики. Но они просто выжимали из этих персиковых деревьев все соки, пока тени истощались. Они у них разрастались, и они... Они были хорошими. Их опыляли, удобряли, пока эти деревья не истощались. И их было даже невозможно пересадить и заставить плодоносить. Потому что дело было даже не в деревьях. Дело было в земле, которая была источена. В те дни они этого не знали. Все, что им нужно было сделать, это просто почитать книгу бытия, исход, левит и числа. Они бы узнали, как не доводить до этого, но они этого не знали. Все персики сорта Альберта, большинство людей в мире не знают вкус настоящих персиков. Но они были так хорошие. И они были гладкими, торговой марки Гло. Это были персики торговой марки Гло. Да, ее дедушка назвал свои персики в честь Глории. И он дал нам эти четыре акра земли. Этих деревьев уже не было. Единственное, как мы могли помочь мистеру Нису, единственный способ, как я мог для него что-то сделать, он не позволял вам ничего ему давать. Он был одним из милейших людей. Он... Да, он был таким добрым человеком. ...был готов отдать вам все, что у него было, но сам он отказывался что-либо принимать. Нет, нет, нет. Но... Вы могли купить у него акр земли и заплатить за него в три раза больше его стоимости. Это было нормально. Это он бы позволил вам сделать. Поэтому с годами мы покупали по 4 или пять акров земли в год, пока, наконец, не выкупили все это место. Мой отец был на Второй мировой войне, и мы с мамой жили с бабушкой и дедушкой. Он был таким добрым. Он был готов дать мне все. Он разрешал мне ездить Все. в город на его грузовичке, когда у меня не было прав. Ездить в кино или еще куда-то. Он был хорошим дедушкой. Да, и это превратилось в одно из наших самых близких сердцу мест. Потому что оно в нашем браке уже 50 лет. И уже 20 да. лет мы записываем здесь наши передачи. 20 лет. Это наш двадцатый год. И поэтому мы хотели, чтобы вы наслаждались им так же, как наслаждаемся Спасибо, мы. Отец, мы просто благодарим Тебя за это место. Мы благодарим Тебя за Слово Божье, и мы принимаем его во имя Иисуса. Аминь. Спасибо Тебе за наше наследие. Мы смотрим прежде всего на то, что сказал Иисус. Вы не можете сеять семя одного вида, а получать урожай другого вида. Это невозможно. Да. Если вы считаете, что вы можете продолжать говорить одно, а получать другие результаты, то такого не будет. Вы делаете одно и то же снова и снова, а потом в один прекрасный день это изменится и принесет вам другие результаты? Нет. Иисус сказал, «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Глория, что настолько сильно поразило меня? Мы с тобой смотрим на это, верим этому, и живем на основании этого уже более 45 лет. И вот буквально несколько недель назад я действительно по-новому осознал, что весь мир, и очень многие христиане сразу же сваливают вину за все на кого-то другого. Это вина правительства. Ну, скажу вам, это была ее вина. Нет, это была его вина. О, Бог, если бы ты смог ее изменить, все было бы хорошо. Это не ваше дело. Это изменяет вас. Это изменит вас. Изменяя кого-то другого, ну, знаете, мне в действительности не нужно меняться. Неужели? Да, и теперь, если вы прислушаетесь к этому, оно в буквальном смысле слова, когда вы вините кого-то другого, это оставляет вас в неразберихе, которую вам нечем изменить. Потому что Бог может двигаться только на основании ваших слов. И что касается ваших детей, это другой вопрос, потому что вы ответственны за них, и вы молитесь за них над ними. Но вы также ответственны за то, чтобы учить их быть ответственными за те да. слова, которые они Наставьте говорят. Их и, ответственными за... и ответственными за свои действия и поступки. Итак, вчера мы читали в книге Деяния про этот ураган. И апостол Павел знал от Бога. Божий план для него состоял в том, чтобы он отправился в Рим. И в процессе развития этой ситуации он был закован в цепи и посажен на корабль, направлявшийся в Рим. Апостол Павел знал, что именно там он и должен быть. Они вышли в открытое море и попали там в ураган. Их маленький корабль попал в этот ураган. И его кружило и кружило вокруг центра этого циклона. И вместе с ураганом несло по морю. Так продолжалось две недели. И он сказал, но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Это была суровая погода, не так ли? Да. И они не могли из него выбраться. Все вращалось по кругу. И у их маленького корабля не было ни силы, ни возможности вырваться оттуда. Он просто следовал за ураганом. И Павел уже сказал капитану корабля, он сказал тем морякам, он сказал сотнику, я чувствую, что будет неправильно сейчас отплыть. Они знали, что не стоило отплывать тогда в силу наступившего времени года. Но вот что я хотел, чтобы вы сегодня увидели. Нет такого понятия, как человек, рожденный на этой земле, без плана. Бог приготовил план для вашего экстремального богатства, превосходящее все, что только мог видеть ваш глаз, все, что только могло слышать ваше ухо, все, что только приходило вам на сердце. Намного лучше. Разве не это говорит Писание? Нет такого понятия, как «незначительный человек в глазах Бога». Есть незначительные люди в глазах социалистических правительств, но не в глазах Бога. Такого нет. И еще до основания мира Бог спланировал совершенный план. Для вас, для меня, не только для проповедников, для каждого. Абсолютно совершенный. Божьим планом был Эдемский сад, и Он никогда не отказывался от Своего плана. Иисус пришел и вернул его для нас. И что Он затем сказал? «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Можно было бы вполне сказать это так. «Да будет Твой план на земле, как на небе». Да. Итак, нет такого понятия, как человек, рожденный на этой земле, без плана, Божьего плана, для абсолютного успеха, здоровья, богатства и всего хорошего. Даже в Ветхом Завете у них был план, Бог рассказал им этот план, и они могли следовать Ему и быть благословленными, или же они могли игнорировать Его и быть проклятыми. И посмотрите, что мы имеем. У нас есть весь план. И у нас это все есть. И вот куда мы с этим движемся.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 Но сотник более доверял кормчему. Он не верил Богу. Он поверил тому человеку, капитану корабля. Да, он должен был знать. И начальнику, начальнику корабля. Да. Нежели словам Павла. И послушайте, на чем они основывали свои планы. Как пристань... То место, где они были. Они приплыли в гавань. Это безопасное место. Они были в безопасном да. месте. Но она... Да. ...не способна была к перезимованию. Условия проживания не отвечали их стандартам. Не были удобными, подходящими. Их первое решение основывалось на... Нам здесь не нравится. Гостиничные номера плохие, еда плохая. Там были. И, возможно, здесь не такая ночная жизнь, какой бы нам хотелось. Мы будем здесь целую зиму. И многие давали совет отправиться. Многие из них. Они проголосовали. И большинство предпочитало отплыть, нежели оставаться. Это была демократия? Да, верно. Все эти глупцы голосуют по вопросу, о котором они ничего не знают. Подул южный ветер А теперь у нас есть подтверждение Ветер дует с юга Поэтому посмотрите, на чем они основывают свои планы Понимаете, люди делают то же самое Они основывают их на представлениях других людей Это составленные людьми планы, основанные или... на естественных элементах На, чем на погоде, угодно. здесь на была погода Здесь была погода и гостиничные условия но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Если вы посмотрите значение этого слова «бурный», то увидите, что они попали там в ураган, и уверен, что они отдали бы все, что у них было, чтобы снова оказаться в тех плохих гостиничных условиях. Но они уже не могли этого сделать. Теперь их закружило вихри этого составленного людьми плана, над которым погода взяла верх. И погода была больше, чем их планы, верно? И апостол Павел говорил им, поэтому он мог во всем обвинить их, и «О, Бог, знаешь, я в этом не виноват, о, Господь, это не моя вина, это не моя вина». Но он утонул бы там, говоря таким образом. Да. Но ему явился ангел и напомнил ему о Божьем плане. И как только он снова сосредоточился на плане Божьем, во-первых, он знал, в чем состоял план Божий для его жизни, это номер один. Номер два. Как только Бог вернул в его жизнь этот план, в нем поднялась его вера. И этот план стал больше да. той бури. Хорошо подмечено. Он выходит... Их носило так две недели. Они не видели ни солнца, ни звезд, и они не ели. И вы знаете, что с ними происходило. Они не могли есть. Они просто теряли все, что у них было. И Павел встает и говорит, «Ободритесь» ободритесь, не унывайте. Соберитесь, давайте поедим, ребята. Мы направляемся в Рим. Это не Божий план для меня утонуть здесь и не завершить Божий план для моей жизни. И заметьте, сила Божья пришла в эту ситуацию, как только этот человек Божий вернулся к плану Божьему и начал исполнять его верой. И вот они выбрались на берег, и когда они выбрались на берег, они развели костер. Все замерзли, они мерзли несколько дней. И на руке Павла повисла очень ядовитая змея, и все местные собрались посмотреть, как он умрет. Но Писание говорит, что он просто стряхнул ее в огонь. Глория, здесь не написано, чтобы он даже что-то сказал. Если бы он что-то сказал во имя Иисуса, или еще что-то. Это было бы записано. Но посмотрите, он просто сидел вот так, и его схватила эта змея. Но он просто стряхнул ее. И они все ждали, когда он опухнет и умрет. Он умрет? Почему он не умер? Та змея была для него такой же ядовитой, как и для любого другого. И именно местные сказали, что это была за змея. Это не было ошибкой. Они ее знали. Почему он не умер? Когда она схватила его, я просто могу видеть, как он... Если шторм не смог меня убить, ты не помешаешь мне добраться до Рима. Я направляюсь в Рим. Я бы сказала, что его вера не дала ей его убить. Да, но суть в следующем. Когда вы знаете план Божий, вы знаете, кто вы во Христе, вы знаете, куда вы направляетесь. Вы знаете, что вы призваны делать, и вы продолжаете пребывать в Слове Божьем в отношении этого плана. И ваша вера постоянно живая и энергичная. Это как закачивать воздух в шину. Это все основано на любви Божьей. Бог своей силой и любовью составил для вас план. И когда этот план становится больше всего остального, тогда он будет изменять все остальное по мере того, как вы будете его исполнять. Если вы выходите из любви, вы впадаете в непрощение, вы оказываетесь там, что происходит. Ваша вера раз издувается. Непрощение ⁇ это не план Божий, это план дьявола. План Божий в том, чтобы вы прощали. И если вы ходите в прощении, вы решительно настроены это делать, и вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего, то вскоре вы начнете понимать, в чем именно состоит ваш жизненный план, куда вы направляетесь и как его исполнить. Но это то, где многие люди как раз и терпят поражение. Знаете, даже сегодня мы используем эту фразу «избавься от этого». Избавься от этого, да. Разве не так? Да, ты ее так часто используешь. Ты приходишь ко мне и говоришь, что ж, просто избавься от этого. Что ты да, делаешь? Да, хорошо. Ты просто избавляешься от этого. Давайте немного остановимся и применим то, что мы видим здесь, как делает Павел, чтобы принести свою победу. Давайте применим это к сегодняшним событиям. Финансовым проблемам, немощам, болезням. Да. Всему, что от дьявола и что не является волей Божьей. И пытается прийти в вашу жизнь. Вспомните, что Павел сделал с той змеей. Он стряхнул, избавился от нее. Не было, плана что не было планом, Божьим. планом Божьим. И религия скажет вам: "Ну знаете, у Бога нет для вас плана. Вы никто. Но это ложь". Если из у ада. вас есть завет с Богом, то это не Божий план, чтобы вы потеряли свой дом. Нет, не Божий. Или чтобы вы не могли делать то, что вам нет. нужно делать. Во имя Иисуса избавьтесь Бог, от этого. Богатый. Итак. Богатый Бог. Бог богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил а нас. Да, верно. И нас, мертвых по преступлениям, и так Он говорит о каждом, кто когда-либо был мертв в грехе. Это не обходит стороной никого, не так ли? Нет. Нас, мертвых по преступлениям, оживился Христом. «Благодатью вы спасены». Итак, Он говорит о каждом, кто спасен. Что мы сделали, родившись свыше, с неправильными вещами, которые были в нашей жизни? Мы избавились от них? Да. Мы сказали «нет». Аминь. Вы здесь больше не останетесь? Также и нищета? Избавьтесь от нее. Мы узнали, что все это не было Божьим планом для Мы узнали из Слова Божьего, что это не было Божьим планом. И суть в следующем. Нет никого, у кого не было бы плана. И это богатый план. О, да, хороший план. Он в благодати Божьей. Благоприятствующий план. Если вы сделали Иисуса Господом в своей жизни, вы своими грехами не да. поставили крест на этом плане. Я думал, что тем образом жизни, который я вел до того, как принял спасение... Я поставил крест на своем призвании проповедовать. Да. В этом-то как раз и был смысл искупления и крови Иисуса, О, да, вернуть верно. этот план. Здорово. И послушайте, что Он сказал об этом плане. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам Аллилуйя. во Христе Иисусе». Вот к О, чему да. идем. Послушайте следующую глухую. «Благодатью вы спасены через веру. И сиение от Божий вас. Дар. Это Божий дар. И послушайте, не отдел, чтобы никто не хвалился. Это не по вашим делам или вашему плану. Ибо Моего творения созданы, созданы. во Христе Иисусе на добрые дела. которые Бог уже, уже. предназначил или приготовил. Нам исполнять. Голя это относится Божья. к любому, кто был во грехе. К любому, кто принял спасение. У Бога есть план, и Он полон Его Слава богатства, Богу. благости Аминь. и милости. Слава Богу. Слава Аллилуйя. Богу. Разве это не замечательно? Вот в чем Глория была проблема. Это вторая глава к евестянам? Да. Вот в чем была проблема. Мы очень много обсуждали это с братом Кейтом Муром. И мы много говорили об этом. Говорили об этом и на одной из передач. И вы берете определенную модель, особенно это касается американцев, в силу того, как Бог благословил нас нашими свободами. Христиане не должны сами решать, каков их план или чем они будут заниматься в жизни. Нет, у нас уже есть план, и он намного лучше всего, что мы можем придумать. Если вы основываете свой план исключительно О, на да. деньгах, на близости к дому, или на том, что хотела мама, на всех этих вещах... Да. Я помню, кто-то рассказывал мне об этом много лет назад, когда мама... Мы с тобой только начали двигаться в служении, и ко мне пришло слово от Господа в отношении этого. Я верил Богу о самолете. Я тогда был пилотом для брата Робертса. Как Я видел, как его служение даже тогда, когда самолеты были достаточно неплохими, нам по-прежнему приходилось останавливать 35-40% того, что мы делали. Тогда нужно было быть хорошо одетым, чтобы подняться на борт самолета. Иначе бы вас в него не пустили. И если бы вы и пробрались туда плохо одетыми, Ваша одежда должна была быть там с вами. И вот я верил о самолете. Моя мама расстраивалась из-за этого. Она ни разу ничего мне на этот счет не сказала, но она сказала кое-что об этом своему молитвенному партнеру. Она сказала, я хочу, чтобы ты согласилась со мной, что Кеннет не получит этот самолет. Та женщина ответила ей, "Винита, ты не думаю, что я могу ты это только сделать? только сейчас, буквально несколько дней назад услышала эту историю, не так ли? И послушайте, что она сказала. Да. Она сказала... Здесь, в округе, есть достаточно мест, где он может проповедовать, до которых можно доехать на машине. Ему не нужен самолет. Она так долго планировала за меня мою жизнь, что решила, что все, что мне было нужно, это место, где я мог бы проповедовать. Неважно, где Бог запланировал тебе проповедовать. Просто найди место, где ты сможешь проповедовать, потому что ты не сможешь заработать на жизнь, если не будешь проповедовать. Как мы можем сегодня описать такого рода мышление? Мы называем это просто здравым смыслом. Общепринятым образом Он мышления. действительно общепринят. Но мама делала это потому, что она боялась за нас. И по всем остальным разным причинам. Это общепринятый образ мышления, что ты мог просто поехать Но план на машине. уже был определен. У Бога был гораздо больший план, Аминь. нежели просто способ добраться до места служения. Аминь. Здесь есть гораздо Таким общепринятым образом мышления, что бы с тобой случилось, когда тебе в первый раз нужно было бы поехать в Австралию? Ты в своей машине уже через три минуты был бы под водой. Да, но можно было бы поплыть на лодке. Или еще на чем-то. Но план Божий заключался, она даже не думала об этом. Нет, если бы я последовал тому же самому образу мышления, я был бы пастором маленькой церкви в 10 километрах от ее дома. И так она могла бы постоянно заглядывать к нам и 35-40 лет присматривать за нами. Да. И на этом бы все и закончилось. И мы бы умерли банкротами, как и все остальные. Почему? Потому что наша дорога пошла Вообще туда, а мы пошли сюда и остановились. Наше время подошло к концу. Ж, давай. Мне подают сигналы. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Мы, Канет и Глория Копланд, давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы просто прославляем Спасибо, тебя. Спасибо, Господь. Мы благодарим тебя за Слово Божье. Мы благодарим тебя за ум Христов. Мы благодарим тебя за волю, за план Божий. Да исполнится твой план в нашей жизни как и на небе. И мы благодарим Тебя за него, потому что это хороший план. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Глория, давай вернемся в послание к Ефесянам, потому что здесь есть что-то, что нам нужно очень аккуратно связать между собой в Слове Божьем из второй главы Ефесянам. Четвертый стих. Ефесянам 2:4. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, Бог никогда ничего не делал без любви. Его много в чем обвиняли. Почему? Позвольте мне сказать вам это так. Это так повлияло на меня за последний год. Весь мой внутренний человек благодаря этому был как никогда раньше подпитан силой и воодушевлен. Почему Он меня спас? Почему? Потому что Он возлюбил меня, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие. Итак, это главное, и это совершенно основное основание. Почему Он меня исцелит? Ну потому что у меня есть вера Да, но почему Он дал мне веру? Ну чтобы Он мог меня исцелить А почему? Почему? Потому что Он любит меня Почему Он будет делать меня преуспевающим? Потому что Он любит меня Да, но преуспевание разрушит Вас Разрушит, если Вы будете преуспевать в этом мире Но если Вы преуспеваете в Боге Неужели Вы думаете, что Он не способен сделать Вас преуспевающими, не разрушая Вас? И Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком». Почему? Потому что Он любит меня. И вам нужно просто начать говорить это. Бог любит меня. И Его план для меня — это план любви. И Он приготовил мое будущее, о, которое превосходит все, о чем я могу попросить или помыслить. Аминь. Итак, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Итак, давайте снова это отметим. Мы говорим о любом, кто когда-либо был мертв во грехе. И мы говорим о любом, кто затем спасся. Верно? Мы не говорим о каком-то особом призвании или о чем-то особенном. Итак, заметьте. «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Кого? Любого, кто был во грехе и спасся. И следующий стих. «Дабы в грядущих веках мы преклонились перед Ним и любили Его». Там говорится не это. Я знаю, что именно это мы и будем делать, но Он сделал это не поэтому. Я слышал это, когда ходил в воскресную школу. И я думал, хорошо, и что? Я имею в виду, и вот я, маленький идиот, который даже не был рожден свыше. Но я спорил с этим. У меня не было места Писания, чтобы обосновать это. Но послушайте это. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Он всю вечность будет любить нас. Не просто для того, чтобы мы любили Его. Он не эгоистичен. Конечно же. «А вы всю вечность будете любить Его». Но он сделал это не поэтому. Он сделал это потому, что он любит вас. Это важно. Думайте об этом днем. Ложитесь спать, думай об этом. Иисус так сильно меня любит, что отдал себя за меня. Бог любит меня. Да, но вы просто никто. Я не никто. Он возлюбил меня не потому, что я был кем-то. И теперь, когда Он любит меня, я кто-то. Слава Богу. Я не никто. В Боге нет такого понятия, как никто. И продолжим читать дальше. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас – Божий дар». Так, подождите минутку. Божий дар – это благодать или вера? И первое и второе – это Божий дар, потому что Он любит вас. И Ему невозможно угодить без веры, потому что... «Без веры вы не подключены». И в четвертой главе послания к римлянам говорится, «По вере, что было по милости или по благодати». И по благодати он может относиться к вам так, как будто вы никогда не грешили. По благодати он может относиться к вам так, как если бы вы были Иисусом. По благодати вы для этого не должны быть умными, вы не должны быть глупыми, вы не должны быть большими, маленькими, богатыми или бедными. Это все благодаря тому, что Он любит вас». И именно поэтому это по вере. Насчет отсутствия подключения, я не включила свой микрофон. Так, теперь я его включила. Эй, подожди минутку. Что если бы это была вера? У меня были бы большие проблемы. Нет, подожди минутку. Да, оставь его в покое. Послушай меня, я говорю здесь кое-что глубокое. Ой, Мы также можем кое-что из этого вынести. Это хорошая иллюстрация. Без этого да? было бы невозможно угодить этой передаче. Не потому, что они что-то против тебя имеют, но потому, что ты не можешь подключиться. Именно так оно и с Богом. Он не против вас, он за вас. Ему невозможно угодить без веры, потому что без веры оно не может быть по милости, по благодати. Этому придется быть по делам или почему-то еще, а это невозможно. Вы не сможете иметь все то, что Он для вас сделал. Вы не сможете иметь все то грандиозное, что Он для вас запланировал, на основании своих планов и своих путей. Вы все испортите и развалите. И это оставляет Его опустошенным и неудовлетворенным. Почему? Потому что Он любит вас больше самого Себя. И проследите дальше за этим в этом направлении. Благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Не человек это спланировал. Не человек спланировал вашу жизнь. Не человек спланировал ваше спасение. Не человек спланировал, как вы будете зарабатывать на жизнь. Не человек спланировал что-либо из этого. Это Божий план для вас. Итак, мы... Его творение. Это говорится о том, когда вы уже рождены свыше, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. На добрые вещи. Глория, что будет добрым делом? Это то, что вы призваны делать. Когда вы делаете то, что вы призваны делать, вы это заметите. Религия говорит, если это что-то, чем вы наслаждаетесь, это не может быть от Бога, это непременно грех. Что ж, это прямо противоположно тому, что говорит Слово Божье. Если вы делаете то, что Бог сказал делать, именно Он сотворил, создал вас во Христе Иисусе, именно Он дал вам благодать. Все, что вы можете хорошо делать, является вашей благодатью. И вы родились со многими благодатями. Вы узнаете о них, и ходите в них, и развиваете их. Есть люди, у которых есть благодать делать определенные вещи. Для них это не представляет никакой трудности. И вы можете неправильно использовать эту благодать, это призвание, эту работу, и быть разрушенными ею. Почему? Потому что вы пытаетесь делать это своими собственными силами и усилиями. Вы всегда ближе к совершенному плану Божьему, чем вы думаете. И позвольте мне здесь затронуть один момент. И это даст вам понимание того, почему все происходит так, как оно происходит. Вы слышите, как люди говорят, «Ну, я просто не понимаю, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи». Потому что хорошие люди находятся в неправильном месте. Хорошие люди принимают плохие решения. Хорошие люди говорят неправильные вещи. Хорошие люди делают неправильные вещи. И хорошие люди, несмотря на то, что они хорошие люди, они не следуют тому, что является Божьим планом для их жизни. И у них постоянно какие-то проблемы, потому что они делают что-то, что они даже не были призваны делать. Бог всегда работает над тем, чтобы вернуть вас в свой план. Это Его воля для вас. Его воля для вас. Его воля удивительна для вас. Вы работаете, да? пытаясь это делать, а Он не может это благословить. Он будет благословлять это настолько, насколько Он сможет. Но вы следуете за дьяволом, вы следуете за этим миром, вы следуете вот за этим, а Бог постоянно пытается вернуть вас вот сюда. Как только вы оказываетесь в Божьем плане, Дьявол будет продолжать налетать на эту стену благословения, и у него не будет получаться успешно да? наносить вам удары. И вы не будете безмятежно прогуливаться по этой земле, даже несмотря на то, что вы находитесь на Дороге Божьей. Но вы вполне способны противостоять всему, что дьявол на вас наводит, и просто изгонять его каждый раз, когда он против вас выступает. Это наша работа. Это наша работа. И давайте установим здесь связь. Это божественная связь в Его Слове. И это очень важно. Помните, позвольте мне сейчас еще раз быстро прочитать вам это. «Мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Добрые дела. Скажите это громко. «Я создан во Христе Иисусе на добрые дела». Есть добрые дела, в которые я должен быть вовлечен всю свою жизнь. Я делаю добрые дела. Это насыщенная жизнь. Есть что-то, чем наслаждается кто-то другой, и что он делает хорошо. Я не смог бы это делать, если бы и пытался. Я все порчу каждый раз, как только берусь за это. Но это то, что моя мама хотела, чтобы я делал. Это то, что мой папа хотел, чтобы я делал. Это то, что моя жена хочет, чтобы я делал и вы живете несчастной жизнью, делая что-то, что вам трудно делать. Хорошо. Итак, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил. Имеется в виду, что Он предназначил их еще до основания мира. Которые Бог предназначил нам исполнять. Запомните это. Добрые дела. Второе послание к Коринфянам. Девятая глава. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. Глория, почему Он хочет обогатить тебя всякой благодатью? Он сейчас скажет, почему. Чтобы вы всегда и во всем имея. Аллилуйя. Всегда имея. Это хорошо? Разве это не здорово? Да. Я говорил вам, что вы должны что-то иметь. Всегда, Всегда и во, и во всем, всем имея. имея всякое довольство, были богаты. Богаты на что? Слава Богу. На всякое доброе дело. Здорово. «О, я должен быть богат на всякое доброе дело, которое Бог запланировал и призвал меня делать». Наши внуки выросли, веря Богу о своих супругах, запланированных для них Богом. Было такое впечатление, что они даже не будут ни с кем встречаться. Рэйчел сказала, «Мужчина поцелует меня в первый раз тогда, когда мой дедушка скажет, «Я объявляю вас мужем и женой». И она держалась Это посвящение. Этого. Она написала маленькую книгу, когда была еще подростком. И в ней спрашивала, «Сколько лягушек ты должна поцеловать, чтобы получить принца?» И она не целовала никаких лягушек и получила принца. Да, она получила принца. Да. И муж, которым Бог ее благословил, Халев, сделал то же самое. И Бог сказал им обоим. Он сказал Халиву: это твоя жена. И он сказал, Рэйчел, это твой муж. И они посмотрели так друг на друга, и они друг другу даже слова не говорили об этом чуть ли не целый год. И все думали, она станет старой. Она ни с кем даже не встречается. Как она найдет себе мужа? Или же, ну он даже не обращается в агентство по трудоустройству. Как он когда-либо найдет работу? А потому что у Бога есть работа вот здесь. И когда вы обращаетесь к слову веры... Я не говорю о том, что вы не работаете. Я говорю о том, что вы работаете в слове веры. Вы ищете Бога. Вы рано встаете и поздно ложитесь. Ища слово Божье Божьего. Не беспокойся о работе. Есть разница между одним и вторым. С другой стороны, ты сделал мне предложение на первом же свидании, и я ответила «Хорошо». И я знал это. То есть это план. Я не знал, что это был Бог. Это имеет отношение к плану. Я знал, кем был Бог, но знаешь, Бог просто соединял это вместе. И когда я в первый раз тебя увидел, я знал. Да. Я просто знал. Это она. Я подумал, тут может потребоваться... Она очень классная девушка. Могут потребоваться годы, прежде чем она... Я должен лгать, я должен делать все, что я должен здесь сделать. Поэтому я на первом же свидании сделаю ей предложение. И чтобы она не ответила, я буду держаться этого, пока она не скажет «да». И когда ты ответила «да», я просто стоял там на крыльце. Я не знал, что делать дальше. И она развернулась и закрыла у меня перед носом дверь. Она ответила «да», развернулась и зашла в дом. Я даже не поцеловала тебя с пожеланием спокойной ночи, не так ли? Даже не собиралась. Я была в шоке. Я тоже. И, конечно же, позже мы поняли, что Бог всегда это планировал. Почему? Он запланировал добрые дела, и эти добрые дела сделают вас преуспевающими и принесут насыщенную жизнь. И это та дорога, на которой мне нужно быть. И прежде, чем мы сегодня закончим, давайте вернемся к книге бытия, потому что я хочу открыть здесь кое-что еще. Потому что тот же самый дьявол, то же самое неверие и та же самая религия, которые говорили всем нам, что у Бога есть планы только для проповедников и только где-то для одного процента их. Время от времени он поднимает Моисея и благословляет его. И знаете, они же говорили нам, что если у Бога и есть план, если у Бога и есть план, вы никогда его не узнаете. Что Бог настолько хорошо его спрятал, и когда я прихожу перед Богом и спрашиваю «Бог, о Бог, каков твой план для моей жизни?» Он сидит там и посмеивается. Скажу вам одно, этот глупец никогда не узнает, что я запланировал. Да, он никогда этого не поймет. Он никогда этого не узнает. Я спрятал от него этот план, он никогда его не узнает. Насколько можно быть глупыми? Мы не думаем об этом в Он таком тоне. привести вас в этот план? Да. Когда вы реально смотрите на это со стороны, как я только что сейчас говорил, насколько это было бы глупо со стороны Бога любить меня, спланировать для меня план, а затем спрятать его так, чтобы я не мог его узнать. Нет. Его мудрость, его план, его воля сокрыты, но они сокрыты для нас, а не от нас для нас. Вы должны обратиться Вы должны к Слову Божьему. Его. Вы должны искать узнать его. его. Потому что Сатана не знает, что это за план. И он не может его узнать. Он должен удерживать вас от Него так долго, как только он может. Да. И давайте обратимся к книге Бытия. Хорошо, я уже в ней. 12 глава. «И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома Отца твоего в землю которую я укажу тебе». Глория, посмотри на это. Почему он сказал ему это сделать? Потому что все его родственники следовали другому плану. Они были в неправильном месте. Они были там, где все поклонялись Богу Луны. Они не следовали плану Божьему. Но посмотрите, что сказал Бог. «Я укажу, покажу тебе». Он не разложит перед вами большую карту и не скажет, «Так, вот план, посмотри, можешь ли ты его исполнить?» Нет, нет, нет. Он будет вести вас. Он постоянно будет впереди вас, разбираясь ситуациями и какими-то вещами, если вы будете искать его и слушать его. Все, что вам нужно сделать, это сделать первый шаг, каким бы он ни был, и он покажет вам его. По мере вашего движения вперед, вы начнете видеть два шага, три шага. И со временем вы начнете видеть, к чему вы идете. И он начнет говорить вам, давай ускорим здесь темп. Идем, мы делаем это вместе. И он настолько хорошо все это спланировал, что даже когда вам трудно, вы этого не осознаете. Апостол Павел сказал... Я хвалюсь скорбями. Как он вообще мог это делать? Он знал, куда он двигался. Он знал, что он должен был делать. И он будет это делать, даже если все разорвалось отсюда до сюда. И спортсмены постоянно это делают. Я много играл в американский футбол в подростковом возрасте. Я был футболистом. И... Страдал? О да, мы страдали. «Боже мой, мы с тобой вчера проезжали мимо школы». «Ты снова смог это почувствовать». «Было жарко. И те ребята, у них была весенняя тренировка». Глория спросила, «Что если бы ты снова был там?» Я ответил, «Нет, нет, нет, нет, я больше этого не хочу». «Тогда раньше мы страдали. Вы тренируетесь чуть ли не до тошноты и так далее. Но, эй, мы играли, мы не сидели на скамейке и не думали». «Надеюсь, тренер меня не увидит». «О, надеюсь, он не выпустит меня на поле». «О, у них там этот огромный полузащитник». «О, я не хочу с ним пересечься». Нет, вы говорите, «Тренер, выпустите меня на поле». «Я завалю его, я завалю его». Понимаете? Вы рветесь делать то, вы рветесь чем вы наслаждаетесь. И эта боль отличается от той боли, которую вы бы испытывали в тюрьме, когда, прилагая те же самые усилия, били бы по камням. Да. И вы видите крайность, и там, и там. Хорошо. Итак, вы входите в этот план, который есть для вас у Бога. Вы будете наслаждаться этим. Вы будете работать тяжелее, чем вы когда-либо в своей жизни На работали. Но вы делаете то, что вам поручено Богом. И неважно, кто вам сколько платит, потому что Бог ответственен за все то, что вам делать, говорить, есть, во что вам одеваться, за бензин, который вам нужен, чтобы туда добраться. Это разница между одним и вторым.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 Я благословлю тех, кто помогает тебе тем же самым благословением. Я прокляну тех, кто проклинает тебя. Я остановлю тех, кто пытается остановить тебя. Если вы где-то там копаетесь и погрязли в своем собственном плане, тогда вы не можете полагаться на это, потому что все это есть только здесь, на этой дороге. Я укажу, покажу тебе. Поэтому вы начинаете с базового знания принципа «Благословение Авраама принадлежит мне через Христа Иисуса». У меня есть такой же план Божий для моей жизни, какой был у него для его жизни. его план пошел по этой дороге, а мой пойдет по этой дороге, а ваш, ваш и ваш, по этим другим дорогам. Но все наши дороги соединены вместе, чтобы делать нас благословением для всех тех, кто страдает там. Все достаточно просто. Не так? Да. Я должен быть благословением, но единственное, как я могу это сделать, это выбравшись на эту дорогу, на которой я призван быть. Как я это делаю? Он покажет мне. Проводите с ним время, вставайте утром, да. проводите время в Слове Божьем. Ну, я должен идти на работу, брат Копланд. Никогда мне больше этого не говорите. Неважно, всем нужно идти на работу. Вставайте еще раньше и разговаривайте с Богом перед тем, как идти на работу. Ваша работа не стоит впереди Бога. Он сидит там на кухне, приготовив вашу Библию и ваш конспект, чтобы учить вас. А вы говорите, увидимся после работы, Иисус, мне нужно идти. Увидимся. Вас убивает ваш собственный план. Вот что это. Тогда как вы могли провести какое-то время Аминь. с Богом. И Он скажет, позволь мне сказать тебе, где тебе нужно сегодня быть. Это работа? Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы, Канет и Глория Копланд. Давайте помолимся. Мы будем Спасибо вместе Господь. верить Богу и сразу же приступим к нашему библейскому уроку. Отец, мы прославляем да. и благодарим Тебя сегодня от всего мы своего Мы благодарим сердца. Тебя, Иисус. Мы открываем для Тебя наше сердце и разум. Твоим Духом Святым, чтобы получить откровение с небес. Слава Богу! Мы благодарим Тебя за Него, и мы принимаем Его верой во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вчера, Глория, на меня действительно произвело сильное впечатление то, что Бог сказал Авраму. Это был человек, который к тому времени Понимаете, у него не было Библии, к которой он мог бы обратиться. Ничего из этого еще не было написано. Да. Еще не было того завета с Богом, который Бог собирался заключить с Авраамом. Однако был завет с Богом в 9 главе книги Бытия. После потопа Бог благословил Ноя и его сыновей. И вы можете читать об этом в 9 главе книги Бытия. И он сказал им, «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Пополняйте ее запасы». Это благословение, которое Бог сказал Адаму и возложил на него, и увенчал его властью и планом продолжать распространять Эдемский сад, пока он не покроет собой всю землю. Да. И любую естественную вещь, когда она изнашивается и ветшает, нужно обновлять и пополнять. Бог не планировал, чтобы что-то изнашивалось, ветшало, ломалось и умирало. Он сотворил все, чтобы оно пребывало вечно. И Адам не был бессмертным. Он не был прославленным. Он был вечным. В человеческом теле по-прежнему есть все признаки того, чтобы оно было вечным. Потому что каждая человеческая клетка воссоздается, возобновляется каждые от 7 до 11 лет, через 12 15 лет, ваше тело, мое тело, тело любого человека будет иметь полностью новый набор клеток, миллиарды, миллиарды, миллиарды клеток, все они будут новыми. Но они повреждены, они стареют, что пришло в результате греха. Люди пытаются спасти эту планету, и они не могут ее спасти. Именно благословение Господне должно было наполнять ее, пополнять ее запасы. Человек своей изобретательности может только разрывать ее на части. Начнем с того, что именно его изобретательность и разрывает ее на части. Но это не входит в Божий план, чтобы человек когда-либо уничтожил эту планету. Что касается ее уничтожения, Бог сделает это сам. И есть только один план того, как это сделать. Он никогда не позволит, чтобы она снова была затоплена водой, но грядет огненный потоп. Эта планета в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, не будет существовать всю вечность. Ее постоянно нужно было наполнять, пополнять ее запасы, приводить в порядок по мере того, как она изнашивалась. Но с веками грех настолько во многих аспектах ее разрушил, что ее придется заменить. Итак, таков был план Божий в начале. И затем Бог повторил его с Ноем, и он сказал, «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». Это были Ной, Сим, Хам и Иофет. И именно там было благословение. И когда они вошли в план Божий, и будущие планы хам и Иофет сделали то же самое что сделал адам они отошли от божьего плана и решили двигаться самостоятельно со временем они нашли себе равнину которая в итоге была названа вавилоном и они начали строить свои собственные планы свой собственный вид правительства. Они пошли, и вместо того, чтобы использовать камни, они начали делать кирпичи. Да Бог не знал, о чем он говорил. И Немрод убедил их всех, что «Я умнее всех вас вместе взятых, и я буду принимать все решения». И поступая так, он породил и развязал Первую войну. Итак, у Бога был план для Авраама. И план для Авраама определил план для вас и для меня, потому что Христос искупил нас от проклятия закона, сделавший за нас проклятием, дабы благословение Авраама могло распространиться на всех остальных нас, на Хама, Иофета и Сима, через Христа Иисуса, чтобы мы могли получить обетования Авраама. О, это важно. Что является обетованиями Авраама? Это Божий план, чтобы вернуть это благословение назад на ту дорогу, которую Он запланировал для вас еще до основания мира. Да. Помазание, чтобы остановить это проклятие, и сила, чтобы сделать вас преуспевающими во Христе Иисусе. Не просто финансово. Финансовое преуспевание ⁇ это самая низшая часть преуспевания. Чтобы родить вас свыше, наполнить вас самим лидером. Духом Святым, самим Творцом, и привести вас к хорошему здоровью, сделать вас сильными, слава Богу, и благословением. Тот же самый план. Он никогда не изменяется, чтобы вы становились благословением, а не просто получали благословение. Да. Это благословение приходит с небес да. на землю. И то, что происходит здесь, на земле, экономический спад, депрессия, трудные времена, что бы там ни было, у них нет никакого Не может плана. противостоять тому плану, который приходит с не небес, может. если мы будем следовать все за Богом. И это не пришло от Бога. Ну, я верю, что Бог приносит это, чтобы... Что ж, вы просто не Благословение это приходит все. с небес. Не он принес плохую экономику, не он принес проклятие, не он да. принес что-либо из этого. Вы можете записать это насчет дьявола и Адама, но Бог искупил Адама Через завет. Слава Богу. Он заключил с Авраамом кровный завет, назвав его Авраамом. Зачем? Чтобы дотянуться до нас. Чтобы дать нам этот план. Дать нам его веру. Веру Авраама. Чтобы это могло быть по милости или по благодати. И вечный благой план Божий, как мы вчера увидели. Amin. который представлен для каждого рожденного на этой земле человека, для каждого человека, который когда-либо был в грехе и ожил по благодати, по вере. Дар Божий предназначен для каждого из нас. У него есть предопределенный план, Halleluja. который превосходит все, о чем мы с вами только могли мечтать. Господь как-то раз мне сказал, «Кеннет, я сделал тебя настолько богатым, что тебе даже и не снилось, еще до того, как была сотворена эта земля». И я сделал это для каждого. Так говорит первая глава послания к Ефесянам. Он благословил нас всеми духовными благословениями в небесах. И он сказал, если ты будешь следовать за мной, у меня есть дорога, ведущая к твоему богатому месту, к здоровью, к любви и благости, которые превосходят все, что ты только можешь себе представить. Ко всему. Я должен преуспевать. Я должен быть здоров. Я должен преуспевать финансово. Мои нужды восполнены Христом Иисусом. Как? По его богатству в славе, а не по нищенским факторам этого мира. Поэтому, как только вы утверждаете для себя это, для меня есть план, и это не просто для кого-то другого, но у нас есть план, и я буду искать этот план. Позвольте мне попробовать донести до вас эту мысль. Возможно ли, чтобы вы Возможно ли жить в недостатке и быть банкротом при хорошей экономике? Да, конечно, да, возможно. возможно. Да. Потому что мы переживали да. такое раньше. Тогда разверните это все на 180 градусов. Возможно при ли плохой. иметь избыток? Экономики. При плохой экономике. Да, отличная мысль. Это реальность. Да. Когда вы смотрите на это глазами Бога, а не глазами этого мира, потому что этот мир думает, «Если правительство не может мне помочь, мне ничто не поможет». То, что у вас есть, намного сильнее, чем правительство. Благословение работает независимо от того, что происходит в естественной сфере. Как вы узнаете этот план? Помните, он сказал Аврааму, «Я укажу» или «Покажу тебе, где эта земля» и я буду вести тебя в нее». Иисус сказал, «Дух Святой, когда Он придет, Он будет вести вас». Хорошо. Давайте прочитаем это. 16 глава Иоанна. Слава Потому Богу. что вам нужно занять свою позицию в этом вопросе и никогда больше не говорить, «О, вы просто никогда не знаете, что заготовленного Бога». Никогда так не говорите. Ну, знаете, брат Копланд, вы просто никогда не знаете. Это ложь прямо из ада. Я знаю. Я знаю то, чего я не знаю, тем не менее, я знаю, потому что Дух Святой во мне. Есть определенные вещи в моем духе, которые, когда я молюсь и ищу Бога, я успокаиваюсь и замолкаю перед Ним, я хожу в любви, эти вещи начинают раскрываться моему разуму. Слава Богу. Те вещи, которые уже есть в моем духе, наконец попадают да. в мой разум, и я могу в них ходить. Глория, посмотри, что сказал Иисус. 13 стих. «Когда же придет Дух истины, то наставит». Скажите это. «Наставит». «Наставит» или «будет вести куда?» «Наставит вас на всякую Аминь. истину». Да, сестра Глория, но он обращался там только к двенадцати ученикам. Давайте утвердим это раз навсегда. Хорошо. Посмотрите следующую главу. «Иисус молится» в том же самом месте, в то же самое время, обращаясь к тем же самым людям. Верно? И он молится за этих людей в 20 стихе. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино». Поэтому Иисус молится о вас, Иисус молится обо мне, Он молится обо всех людях во все времена, которые верят в Него по а Слову да. Божьему. То есть и обо мне? Итак, да, Он будет вести... Он оставит вас на всякую истину. Несомненно. Является ли Его план Это истина? Истина. Конечно. Он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. Итак, у Духа Святого нет проблем со Слухом. Это у меня есть проблемы с тем, чтобы его слышать. И у него нет проблем с тем, чтобы говорить. Нету. Что касается того, чтобы слышать, если и есть здесь проблема, то она есть с моей стороны. И не мы виноваты в том, что я не могу это услышать. Вы не можете винить в этом кого-то другого. От слов своих я оправдываюсь, и от слов своих я осуждаюсь. Хорошо. Теперь послушайте действительно очень внимательно. Говорю вам, это важно. Он сказал, что Он будет говорить все, что услышит. Дух Святой. Итак, Иисус наш Господь и Спаситель. Именно Он составил этот план. Иисус за меня, а не против меня. Аминь. Неужели вы думаете, что Он, как мой Господь и мой Спаситель, что Он не ответственен за мое будущее, не ответственен за этот план? Без Него я не имею ни малейшего представления о том, как войти в Него или выйти из Него. Если бы не Он, да. я бы не знал, Верно. как отличить золото от грязи. Поэтому Он говорит... Дух Святой слышит его. Дух Святой передает это моему Духу. Но я надеюсь на правительство. Я надеюсь на эту или на ту партию. Я надеюсь на президента. Я надеюсь на все. Но только не на то, на что я должен надеяться. Ну, вы просто никогда не знаете, что Бог запланировал. Так, подождите минутку. Он только что сказал, что вы будете знать. Но вам придется слушать. Как? Верой. Поэтому вы начинаете таким образом. Господь, я открываю свои уши. Я высвобождаю свою веру. Да. Ты сказал это. Ты мой Господь и Спаситель. Дух Святой здесь, чтобы помогать мне, вести меня и наставлять меня. Я открываю свои уши. Господь, учи меня да. слышать. Учи меня Твоему Слову. Я вижу из Твоего Слова, что я должен преуспевать. Я не должен быть в долгах. Я должен быть исцелен. «Я не должен быть больным. Ты пришел и понес мои немощи и болезни, не для того, чтобы я потом, позже их нес, чтобы научиться чему-то». Нет, Он сказал, что Он будет учить меня. Итак, заметьте следующее. «И будущее возвестит вам». «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Сказал ли Он, что Он возможно Нет, Он сказал, что Он это сделает. Сказал ли Он, что Он мог бы это сделать? Нет, он сказал, что он сделает это. Я сделаю это. Значит, это его воля, чтобы я знал. Это утвердило его волю. И вера начинается там, где известна воля Божья. Верно? И послушайте следующее. Глория, умом в это невозможно поверить. Это превыше умственной веры. Послушайте следующее. Все, что имеет Отец, есть Мое. Что именно? Все. Все, что имеет Отец, есть Мое. Поэтому я сказал... О, Иисус уже один раз это сказал. Он собирается сказать это снова. Из Его уст выходит два свидетельства. «От моего возьмет и возвестит вам». Нет такого плана, который есть у Бога. Все, что у Него есть, принадлежит Иисусу. И Иисус сказал, «Он возьмет все Папа, то, что Богу. является моим, и возвестит, покажет вам». Все без исключения. Он покажет вам все в отношении да, вашего мы... плана и вашего будущего. Рассчитывайте все. на это. Спасибо тебе, Иисус. Но вам придется твердо стоять на этом, потому что, говорю вам, религия, семья, да. правительство, они все будут противостоять вам в отношении этого. Орл Робертс сказал мне как-то раз, мы ехали на машине, я сидел за рулем, было очень тихо, он читал, «Кеннет!» Я ответил, «Да, сэр. Люди всегда будут говорить тебе, что ты не можешь этого делать». И послушайте, что он сказал. Мы с тобой ухватили за это более 45 лет назад. Делай эти три вещи, и ты всегда будешь иметь успех. Номер один. Узнай волю Божью. Аминь. Разве это не план Божий? Да. Узнайте его. Понимаете, именно Устремитесь тогда... Устремитесь за ним. Это тогда, когда вы задаете свои вопросы перед Богом. Вы не спрашиваете у других людей, каков для вас Божий да. план. Так вы получите лишь их план. И я не говорю о том, чтобы они даже не пытались вам помочь, они будут видеть его своими глазами и преломлять через свою благодать. Вам это не нужно, вам нужно начать да. здесь. И он может послать вас кому-то, это другое дело. Но как только вы узнали план Божий, да, это воля Божия для меня, это воля Божия, чтобы мы вышли на радио. У нас не было ни копейки, ни малейшего представления, как выйти на радио. Мы записывали свои первые радиопередачи в чулане, обклеенном контейнерами из-под яиц, служившими звукоизоляцией. Хорошо. И послушайте, что сказал тогда брат Робертс. Номер один, узнай волю Божью. Номер два, не советуйся больше с плотью и кровью. Не спрашиваю да. ни у кого, можешь ты это делать или нет. Номер три. Сделай свою работу любой ценой. Любой ценой. Аминь. Это включает в себя вашу жизнь. Да, верно. Также вы и получите. Это сильно. Да. И мы да. продолжали двигаться. Слава Богу. Мы продолжали двигаться. Я знал в своем духе, что я пропустил где-то Бога. Я говорю о не возвращаясь назад и не высчитывая точно, я бы сказал, что мы двигались тогда в служении уже 15, 16, 17 лет, я почувствовал беспокойство в своем духе. И я знал, что это не был дьявол. Когда оно впервые ко мне пришло, я подумал, «О, сатана, во имя Иисуса!» И затем, когда я это сказал, я осознал, о, oh. что его приносит? Что приносит это чувство? Это не физическое и неестественное беспокойство. И если вы проводите время, молясь в духе и так далее, вы научитесь различать разницу между одним и другим. Или же попросите Бога, Он покажет вам разницу между одним и вторым. Именно это Он сделал для нас тогда. Итак, я начал беспокоиться об этом. Я начал думать, я не хочу пропустить Бога. О, Бог, я не хочу быть вне Твоей воли. О, где я это пропустил? «Бог, как я это пропустил? Что я сделал не так? Сделал ли я это не так? Бог, нахожусь ли я в неправильном месте? О, Господь!» И это давило на меня. Стало еще хуже. Это начало влиять на меня физически. Я волновался из-за этого. Я беспокоился из-за этого несколько недель. Наконец я сказал, «Бог, помоги мне. Помоги мне с этим». И я подумал, «Я делал это не в первый раз». Я подумал, Замолчи и послушай. Прямо здесь. Замолчи и послушай, прямо здесь. Я услышал это. Это не был слышимый голос. Забудь об этом. Но это придет как знание. И это знание, что вы просто знаете, что вы знаете. Потому что вы знаете, что вы знаете, что именно вы знаете. Это превыше всякой интуиции. Это, о, как я узнаю? Вы будете знать. Никогда не ставьте это под вопрос, как вы узнаете. Вы будете знать. Это приходит как обличение, как убежденность. Но в том случае я услышал это. Я услышал, «Кана, ты веришь, что я могу вернуть тебя оттуда, где ты сейчас находишься, прямо в свою совершенную волю?» Понимаете, я не задумывался об этом. Я ответил вслух, «О да, Господь, конечно, я верю в это». И когда я это сказал, на меня сошел мир. У меня не было мира в отношении этого. Я вышел из покоя Божьего. И в действительности именно так Следите вы попадаете за в проблему. Не делайте этого. Бог напомнил мне вот это местописание. Я сказал: "Да, Господь, я верю в это. Каков твой план? Как мне туда вернуться? Я думал, что Бог скажет: "Ну, тебе придется остановить это и тебе придется перестать делать то и тебе придется отсюда перебраться туда". Но знаете, Он не усложнял так это. Он сказал. Ты просто начинай говорить каждый раз, когда ты будешь думать о том, что ты пропускаешь мой голос и мое водительство. Каждый раз думай об этом, говори, спасибо тебе, Иисус, да будет воля твоя исполнена в моей жизни, как на небе. Он сказал, ты просто говори это и верь в это, и продолжай делать то, что ты делаешь. Оставайтесь соединенными. Насколько это трудно? это может делать каждый. «Да будет воля твоя, да, да исполнится твой Амин. план». Я начал это говорить, и это беспокойство ушло. Я обрел мир в своем духе. Он не начал просто дергать меня и швырять меня туда-обратно. У Бога есть способ разобраться со всем этим. Он действительно умнее всех нас вместе взятых. Кроме того... У него уже есть план. Благодарение У Богу. вас здесь проблема отклонения да. от курса. Вы двигались этим курсом, а потом отклонились здесь, вот так. И чем дольше вы продолжали отклоняться от курса, тем больше вы отклонились. Но затем Дух Божий просто меняет ваше направление. Вы возвращаетесь на этот курс или же оттуда, в пункт вашего назначения. Так что вам даже не приходится возвращаться сюда. Просто расслабьтесь и скажите «Да будет воля Случился твоя». Крюк. Я знал, что я проводил некоторые собрания, хотя я даже не должен был там быть. Но он отдал мне должное за это, потому что я отдал это в его руки. Сдержал свое слово и проповедовал там. И он благословил это. И мы просто продолжили двигаться дальше. И Бог позаботился о том, чтобы вернуть это в свою волю. Я действительно научился некоторым важным вещам. Когда я сдавала контрольный полет на пилота-любителя, я должна была приземлиться в мячами. Я не имела ни малейшего представления, где находится этот аэропорт. И знаете я не знала что делать и экзаменатор он просто он сделал так я посмотрела туда он не указывал мне на него он просто что-то сказал и сделал так и я посмотрела туда и там был аэропорт если я правильно помню ты смотрела на авиабазу которая как раз там рядом о да я смотрела на карсвелл а не на мячам вот он что посмотрел я делала. туда и там был ничем я направлялась на Карсвелл, чего, конечно же, нельзя было делать, это военная база. Но понимаете, Господь был ответственен Я сбилась за это. С пути. Потому что мы помолились об этом контрольном полете. Да. И Бог был ответственен. Он проследил за тем, чтобы ты была направлена туда, куда ты направлялась. И Он будет делать это снова и снова. Да, Он был верен. И снова. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». И добро пожаловать в наше место на юго-западе Арканзаса, слава Богу. Мы были так благословлены этим местом все эти да, годы. Мы лежали сюда и молились, когда все шло хорошо, и мы молились, когда что-то шло плохо. И скажу вам, если бы мы знали тогда то, о чем мы говорим сегодня, я вспоминаю одну конкретную ситуацию. Я приехал сюда. У меня не было ни малейшего представления о том, что делать дальше. Мы были тогда в служении лет 10. У меня были разные физические проблемы. Я не знал, почему. Я стоял на Слове Божьем, и все эти разного рода вещи я просто сказал. Что ж, я поеду туда и выясню. я не вернусь, пока не выясню. Да. Так вот оно было. Но я осознал, что я не должен был страдать таким образом, чтобы понять это. Но тогда я этого не знал. Что ж, Бог достучался до меня и научил меня. И было хорошо иметь такого рода место, куда я мог поехать, погрузиться в Слово Божье, и просто оставаться там до тех пор, пока оно не разрушило все сомнение, неверие и все те проклятые вещи, которые сатана бросал в нас в то время. Да. Отец, мы благодарим тебя сегодня за Твое да. слово. Мы воздаем Тебе хвалу за Него во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, мы говорили о том, что у Бога есть план. У Него хороший план? Всегда. У него всегда есть план. И он всегда работает с вами, чтобы ввести вас в этот план, где все хорошо. Там всегда лучше, чем там, где вы сейчас. Проблема в том, что христиане чувствуют это. Они получают представление о том, где Бог хочет, чтобы они были, но... Если это не совпадает с их планом... И в большинстве случаев, я бы сказал, в 99% случаев подключается страх и говорит... «О, нет, я никогда не смогу этого сделать». И ваше противление этому плану создает больше проблем, чем у вас их было до этого. Вы в действительности не осознаете, что вы противитесь плану Божьему. Да, верно. И здесь есть принцип. Давай, Глория, обратимся к 10 главе послания к евреям. Что касается Божьего плана, практически всегда потребуется вера, чтобы это сделать. Да. Он мог бы привести вас туда, но без веры вы не будете знать, что вы там. Вы не будете знать, что делать. намного ближе к плану Божьему и благодати Божьей в своей жизни, чем они думают. Но вы перемешиваете все это с религией, с идеями и представлениями других людей, с тем, что сказала мама, и так далее. И он не обязательно показывает вам конечный итог. Он просто показывает следующий шаг. Вы должны следовать Ему верой. верой. Слава Богу. Если вы не следуете Доверяйте Ему верой, Богу? то раз Библия говорит, что это по милости или по благодати, по вере, чтобы это могло быть по благодати, то даже если бы вы и знали, что это за план, без благодати вас не хватит, чтобы исполнить его. Да. Но Бог силен обогатить вас всякой благодатью. Именно это Он и хочет сделать. Чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Богаты Аминь. на этот план и всякое дело, которое в нем есть. Но без веры вы не можете ходить в той благодати, которая необходима для того, чтобы исполнить его. Это правда? Даже если вы знаете, что это за план. Если вы узнаете, что это за план, и вы ходите в нем верой, но если вы позволите чему-то украсть вашу веру, вы не сможете его исполнить, зная волю Божью. Но опаснее бы было, если бы вы были не на своем месте. Помнишь, мы слышали, как брат Кейт Мур говорил об этом. И он говорил о самом талантливом, самом успешном нейрохирурге в мире. И о самом талантливом, самом успешном сварщике в мире. Один и второй лучшие в своем деле. И к этому сварщику обращаются тогда когда работа должна быть сделана настолько совершенным, точным и аккуратным образом, когда это должно выдерживать тонны и тонны, когда дело касается самых сложных небоскребов в мире. А этот нейрохирург, у, если нужно оперировать президента, то обращается именно к нему. Именно к нему. И у одного и у второго это та благодать, которую даровал им Бог. Именно это они и были рождены делать. Но, Глория, если этот сварщик окажется в операционной, будут проблемы. Вам бы этого не, не хотелось. хотелось бы. И он говорит, подождите минутку, я не могу это делать. Китмур так меня развеселил тогда. Он просто смеялся, Я этого не слышал. А нейрохирург стоит на крыше небоскреба со сварочной горелкой в руке. Он понятия не имеет, что нужно делать. Он не был рожден для этого. Поставьте одного и второго на свое да, место. И вот этот нейрохирург оперирует кого-то в больнице, в строительстве которой участвовал этот сварщик. Это правда. Именно так оно должно работать, понимаете? Да, верно. Помните, мы говорили вчера о том, что Господь сказал мне в то время, когда я действительно испытывал беспокойство. Я знал, что я пропустил Бога. Я не знал, где. Мне это не давало покоя. Он сказал... «Ты веришь, что я могу перевести тебя оттуда, где ты сейчас находишься, в свою совершенную волю?» Я ответил, «Конечно». Он сказал, «Тогда перестань пытаться для себя это вычислить». Каждый раз, когда к тебе приходит эта мысль, «Каков правильный план? Где я должен быть? Призвал ли Бог меня быть здесь или где-то в другом месте?» «О, горе мне! О!» «Нет, не делай этого», — сказал он. «Просто исповедуй своими устами». «О, Господь!» Да будет воля твоя и на земле, как на небе. И Бог сказал, просто покойся в этом, забудь об этом, продолжай делать то, что ты делаешь. Просто делай это верой, делай это хорошо, и я позабочусь для тебя об этом. И как я вчера уже сказал, я проповедовал в некоторых местах, и уже после того, как я приезжал туда, я понимал, что я принял это приглашение, это было хорошее приглашение, это были хорошие люди, но этого не было в плане Божьем. Я осознавал это. Но вместо того, чтобы звонить им и устраивать неразбериху, ведь я дал им слово, что приеду. Поэтому я приеду, даже если я клянусь хотя бы злому или себе во вред, я должен быть там». И Господь сказал, «Нет, ты просто исповедуй, да будет воля твоя. И я позабочусь об этом для тебя. И я благословлю тебя там настолько, насколько я смогу». И это все настолько хорошо работало. И я по-прежнему должен был занимать свою позицию веры, противостоять дьяволу. И для этого вам не нужно ждать, когда вы попадете в беду. Хорошо, я хочу, чтобы мы посмотрели здесь десятую главу послания к евреям. 7 стих. Слание к Евреям 10.7. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божью. Видите, что сказал Иисус? Я пришел, чтобы исполнить твою волю. Я не ответственен за составление этого плана. Я даже не ответственен за его осуществление. Я ответственен только за послушание. Только за послушание. Да, это хороший пункт, и вы можете это сделать. Да. И затем это становится вам в заслугу, что касается итога. Он планировал, что мы будем благословлены этой победой, и мы прославляем Его за нее. И мы получаем радость и триумф этой победы. Именно так Он с самого начала и планировал, чтобы это работало. Вы начинаете с того, что да. говорите. Хорошо. «Господь, я пришел, чтобы исполнить Твою волю. Я здесь именно для этого. Это моя работа. Я подчиняюсь Ей». Слава Богу. Аминь. О, слава Богу. Именно это я и был призван делать. И знаете что? Хочу вам сказать. Он поместит вас в некоторые такие места и ситуации, где вам может казаться, «Боже мой, это настолько далеко от того, о чем я думал». Но вы возьмите и просто успокойтесь, расслабьтесь там на несколько дней, и в итоге вы начнете думать, «Знаете, это не так уж и плохо». Я могу да, это сделать? Я могу это сделать. И все почему? Вы оказываетесь там, где вы должны быть. У вас есть таланты, о которых вы даже и не знали. И Дух Божий начинает делать вас способными, используя свои способности. И каждый раз, когда вы победоносны, Глория, в том, что вы делаете, вы наслаждаетесь Победа приятна. И помните, что апостол Павел написал Тимофею. Он сказал, «Богатых в настоящем веке увещевай». «Быть щедрыми». И он сказал, «Потому что Бог дает нам все, все для обильно для наслаждения». Он дает вам это не для того, чтобы восполнить ваши нужды. Это восполняет ваши нужды, но он не поэтому дал вам вашу хорошую машину. Он дал вам эту машину, потому что он хотел, Я чтобы вы ей наслаждались ей. Он дал вам ваш дом, чтобы вы могли наслаждаться им. И когда вы понимаете это, вы не становитесь жадными и собственническими и религиозная традиция не учит этому. Не Вы понимаете, это не из традиции. Вы понимаете, это из Библии. Все для наслаждения. Могу вам сказать, по крайней мере, частично, как религия принимала свое решение. Она вышла из плана Божьего. И у нее не было никакого ответа на то, почему все идет так неправильно. Почему мы постоянно болеем? Почему мы молимся и не исцеляемся? Почему Бог меня не слушает? Да. Что ж, давайте обратимся к книге пророка Иеремии, и мы увидим, что он на этот счет сказал. И поэтому они придумали некоторые причины. Ну, Бог своей бесконечной мудрости не хотел, чтобы я был исцелен, потому что у него есть для меня этот особенный план, который я никогда не пойму, пока не дойду до последней стадии рака. Знаете, что это такое? Вздор. Религиозная корректность. Не политкорректность, а религиозная корректность. Это придуманная людьми ерунда, использующая плотской разум, чтобы отвечать на духовные вопросы. Вот что все это такое. Итак, давайте обратимся к Это все к результат невежества. И помните, в 55 главе Исаи он сказал, «Мои мысли выше мысли ваших, да. мои пути выше путей ваших, но мое слово выходит да, из верно. моих уст». Итак, сейчас посмотрите 29 главу книги У меня есть для Иеремии. вас план. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Глория, начнем с того, что это никогда не было его планом, чтобы они были в Вавилоне. Они сами стали тому причиной составляя свои собственные планы, и не следуя его плану, они сами загнали себя в такую неразбериху, что если бы Бог не перевел их в Вавилон, они были бы истреблены как раса. И послушайте следующее. «Ибо я, знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность или ожидаемый запланированный итог». Приготовленный итог. Разве не это мы читали во второй главе Ефесянам, о путях, которые он предназначил или запланировал? Да. Бог ожидает этого. Он сел, ожидая, что его враги Аминь. будут положены в подножие его ног. И послушайте это. Но ну, вы никогда не знаете, брат Копланд, что Бог будет делать. Ну, знаете, трудно узнать волю Божью. Глупости. Это не так. Послушайте это. «И воззовете ко мне...» Глория, он не обращается здесь к кучке совершенных или самых лучших. Он обращается к людям, которые настолько все испортили, что практически не могли оттуда выбраться. Да. Но Бог не перестал их любить. У него по-прежнему был план, чтобы вернуть их туда, где они и должны были быть. Послушайте. Возовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне...» и я услышу вас. Слава, О, Богу. слава Богу. Я услышу взыщите вас. взыщите меня, и найдете меня, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест. Я соберу вас. Я сделаю это. Вы просто ищите меня и слушайте меня. Я услышу, я спланирую, я соберу вас. Я верну вас туда, в хорошее место. Я верну вас на хорошую дорогу. Я верну вас. Аминь. Аминь. Здорово. У меня есть для тебя план, который превосходит все, о чем ты когда-либо слышал. Я слышала. верю в это, Господь. О, ну Иисус, посмотри, в какую неразбериху я превратил свою жизнь. Я видел людей, выходивших вперед для молитвы, которые стояли там со слезами на глазах. Я понимаю это, потому что я сам через такое прошел. Брат Копланд, я превратил свою жизнь в такую неразбериху. Я просто не знаю, есть ли для меня какое-либо избавление или нет. Все превратили свою жизнь в неразбериху. Аминь. Нет такой большой неразберихи, которую кровь Иисуса бы не покрыла. И суть в том, что если вы делаете Иисуса Господом вашей жизни, Его кровь покрыла ваш грех еще до того, как вы даже помолились этой молитвой. И Он может сделать все. Но только Он не может вместо вас помолиться вашей молитвой. Если вы не примете ту праведность, которую Он для вас обеспечил, тогда нет двери. Он — дверь в этот план. Но Он уже разобрался со всей ерундой, которую вы натворили, и со всеми грехами, которые вы совершили. Его кровь уже разобралась с этим. Вам не нужно искупать Они... это. Вам не нужно платить какую-то цену, чтобы получить это. Он заплатил эту цену. Все, что вам нужно делать, это слышать Его, когда Он говорит, «Ищите моего Слава лица, Богу. приходите ко мне. Я прослежу за этим. Я верну вас туда. Я возьму вас туда, где вам нужно быть. О, я иду исполнить план Божий. Я пришел исполнить волю Божью». Это все, что вы Слава должны сказать. Богу. Я здесь, чтобы исполнить Его волю. Итак, поймите это, это важно? Ваши нужды не являются для вас чем-то самым важным. Они являются чем-то самым важным для Бога, но они не являются чем-то самым важным для вас. Самое важное для вас – это Божьи нужды, то, для чего Он вас сотворил, да, верно. то, для чего вы рождены в этом мире. Нет ничего не значащего рождения. Нет ничего не значащего призвания. Нет такого, чтобы человек был рожден быть нищим, быть больным и умереть молодым. Нет, слава Богу, и пусть никто не говорит вам обратного. Бог не лицеприятен. И когда вы начинаете осознавать... Я молился здесь об этих передачах, и я услышал это. Это просто снова и снова звучит в моем духе и в моем разуме. Оно было там уже более 40 лет. Но, о, это стало во мне настолько сильным. Бог восполняет наши нужды. Но, Глория, Он избрал и призвал нас восполнять Его нужды. В чем была нужда Иисуса? Что он сказал? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Разве он так не сказал? Он так сказал. Именно в этом он и нуждается. Если применить к этому религиозную корректность, мы бы сказали: О да, ну подождите минутку, сестра. Знаете, Иисус сказал: Я пойду по всему миру и я буду проповедовать Евангелие всему творению. «Я буду возлагать руки на больных, и они будут здоровы, и я буду изгонять бесов, а вы, ребята, идите со мной». Нет, Иисус сказал не это. Он сказал, «Вы идите по всему миру, вы проповедуете Евангелие, вы изгоняете бесов, вы возлагаете руки на больных, и они будут да. здоровы, и я пойду с вами». Аллилуйя. Разве Он не это сказал? Совершенно верно. Аминь. Тогда у меня следующий вопрос. Господь, Идти ли мне больным, или же я куда лучше справлюсь с этой работой, если я буду здоровым? Теперь, когда я знаю, в чем состоит твоя воля, так или иначе, я должен быть твоим свидетелем. Именно в этом заключается моя работа. Делаю ли я это здесь, в Арканзасе, или же я делаю это по всему миру, где бы я это ни делал, именно там моя жизнь, мой мир и мое преуспевание. Мое богатое Аминь. место там, где Бог призвал меня это делать, идти и быть благословением. Сделаю ли я эту работу лучше, если я буду слабым, или же если я буду сильным? Сильным. Что ж, позвольте мне задать вам вопрос всех вопросов. Сделаю ли я эту работу лучше, как грешник, или как рожденный свыше верующий? Как рожденный свыше верующий. Вы даже не сможете этого делать, пока не будете Нет. рождены свыше. Сделаю ли я это лучше без Духа Святого, или с Ним? Справлюсь с ним? ли я с этим лучше, будучи бедным? Или богатым? Когда ты богат, это сильно помогает. Справлюсь ли я с этим, лучше двигаясь в откровении с небес, или же двигаясь в традиции религиозных людей? В откровении. То есть, посмотрите. Ответы на все эти вопросы вполне очевидны. Именно поэтому Дух Божий наставляет вас на всякую истину. Итак, мы только что определились, что это является волей Божьей для всех людей на все времена. Потому что именно так выглядела Адам в Эдемском саду. И кто-то скажет, да, но как насчет Иисуса, он был бедным. О, вам лучше пересмотреть это. Ну, я не знаю, мне кажется, апостолы не поняли этого послания, что все должны быть богатыми. Что ж, вы тоже этого не поняли. Вы цитируете религию. Вы не читали, что говорит об этом Библия, чтобы смотреть на это глазами Библии. Нет, вам нужно вернуться назад и перепроверить это. Позвольте у вас кое-что спросить. По-вашему, Иисус отдавал десятину? Несомненно. В противном случае, он обкрадывал Бога. Ну, в конце концов, брат Коплан, ведь он Бог, это все и так принадлежало ему. Он не служил здесь как Бог, он служил здесь как человек. Иисус сказал, я пришел не для того, чтобы осудить закон, а чтобы исполнить его. Поэтому, конечно же, Иисус отдавал десятину. И вы думаете, что благословение, отделение десятины не работали для него? Глория, дьявол не мог к Иисусу прикоснуться, пока он сам ему этого не позволил. И это было не потому, что он был Сыном Божьим, а из-за помазания он Духа свою жизнь. Святого. Аминь? Да. Хорошо. Такой вопрос. Сколько? 50 лет? 60 лет? 80 лет? Мне ли выбирать? Ну, Бог... Подождите минутку, прежде чем вы скажете мне, что для каждого отведено свое число дней, и что когда я умру, я ничего не могу с этим поделать. В Библии ничего такого не говорится. Библия говорит да. нам, что мы можем продлить свои Безусловно. дни, и Слово Божье уже сказала. Позвольте у вас спросить, говорит ли Слово Божье, что ранами его вы исцелились? Да. Тогда это основание для моего исцеления. Говорит ли мне Слово Божье, что он восполняет все мои нужды по богатству своему в славе Христом Иисусом? Да. Тогда это основание для принятия. Говорит ли мне Библия, что «пусть слабый скажет, я силен»? Тогда это основание для моей силы. Говорит ли Библия, что да. «дни человека на земле будут 120 лет»? 120 лет. Тогда да. это основание для продолжительности моей жизни. Нет, нет, Слово Божие также говорит 70 лет. Да, но говорил это людям, которые жили в пустыне. Непослушным не людям. людям. Непослушным Богу людям. И он сказал, «Ни один из вас не перейдет через эту реку, вы не перейдете через нее, если вам больше 20 лет, и ваши кости падут в этой пустыне». Там было 70 лет, при большей крепости 80. Это говорилось людям в пустыне, находившимся в непослушании. Да. Поэтому, когда вы входите в Божий план, все это начинает работать вместе. Приходит, приходит благословение. благословение. Аллилуйя. И наше время подошло к концу. Слава Богу. О, это была хорошая передача. Это было так так. хорошо. Слава Богу. Аминь. Мы вернемся через минуту. Пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Поскольку Господь сказал нам делать это именно таким образом. Это Его план. Итак, шестая глава послания Галатам. В пятой главе перечисляется то, что называется «плодом духа». Также есть и плоды, дела плоти. И в пятой главе мы читаем. Любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, благость, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. А дела или плоды плоти таковы. Прелюбодеяние, волшебство, ненависть, ссоры, соперничество, гнев, распри, бунт, и зависть, убийство, пьянство и тому подобное. Вы сеете плоть, и в плоть, тогда именно это вы и будете пожинать. Затем вы переходите к шестой главе. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь». «Бог, поругаем, не бывает, что посеет человек, человек, то и пожнет». И он говорит об этом, как о чем-то между вами и тем человеком, который учит вас Слову Божьему, что мы делали здесь всю эту неделю. в плоть свою, от плоти пожнет тление». И мы только что увидели, что производит плоть. Но, сеющий в Дух, от Духа пожнет Зоя, жизнь Божью. Слово Божье, Духом Святым, все то, о чем мы говорили всю эту неделю, опустится в ваш Дух. Это здорово. Но Иисус сказал, что сатана придет и попытается украсть это из вас. Он попытается отговорить вас от этого. Он сказал, что только 25% из слышавших слова противостанут дьяволу и принесут плод во сто крат. Я в этой группе. И вот как вы оказываетесь в этой, в этой группе. Заметьте, что он сказал. Вы пожинаете жизнь, Зоэ, саму жизнь Бога. Поэтому, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, он сказал, «Вы сеете в этого учителя. Вы не сеете в меня, вы сеете в Духа Святого, который учит вас этому. Вы реагируете, сея в это служение, и когда вы это делаете, в вас укореняется то, что вы услышали. И теперь дьявол не может из вас это украсть». Поэтому Отец да. открывает твоим людям, какое финансовое семя, им сеять в это служение и его работу. Во имя Иисуса. Слава Богу. Мы благодарим Аминь. тебя за избыток. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией на вашем экране. Молитесь и будьте послушны. До встречи. И помните, что Иисус – Господь.